Андрей Андреевич, у моего сына на голове лысина 5 копеек. Пятно родился с ним. Что это обозначает? Если на голове пятно и оно более светлого, оно более светлого, то это цвета, это говорит о том, что у человека будет очень везучая судьба и он ее проживет так празднично, весело и так далее. Еще чем заниматься? Хорошо было бы заниматься становиться артистом и так далее. Но есть и минус. Обязательно нужно следить за таким ребенком, чтобы не было пристрастий, так как вот такое пятно может говорить еще о пристрастии ребенка, пристрастии к алкоголю, там или еще к чему-либо. Обращайте внимание.